С вами Сергей Бердачук. В этом видео я расскажу, нужны ли цены на сайте и как лучше сделать навигацию. Опыт сопровождения моих клиентов показывает, что цены реально повышают конверсию. Реально я рекомендую их добавлять, потому что это показывает, что вы не боитесь продавать. И не, не думайте, что если цены большие, относительно выше среднего уровня, то не будут покупать. Будут. Практика показывает, что все зависит не от именно цен, а именно от ценности продукта в глазах вашего покупателя. Насколько качественно вы его распишете, будут ли там отзывы. Вот именно из структуры сайта, из навигации важные элементы. Для интернет-магазина обязательно это карточки товара, это множество картинок. Желательно, чтобы можно было обращение, посмотреть увеличением и показать отзывы, отзывы ваших клиентов. то есть Характеристики людям вообще на самом деле важны. Одним нужны характеристики, другим более интересны выгоды. Поэтому расписывайте товар именно вначале из позиции выгод, что конкретно данная выгода показывает, что она дает вашему клиенту, а дальше расписывайте отдельной закладкой характеристики. То есть, если, например, вы покупаете электронику, то обычно люди еще интересуются характеристиками. И дополнительно в обязательно делаем сравнение, То есть сравнение с другими моделями, чтобы человек может, мог выбрать не из вашего товара конкурента, а именно из ваших товаров. Что касается навигации по интернет-магазинам, могу сказать, что самые лучшие, вот из статистики моей, показывают, с левой стороны мы размещаем категории товаров и может быть, детализацию по товарам. Сверху прописываем информацию о контактах, где можно купить. Условия доставки очень важны людям. Как можно ведь доставить бесплатно, какие способы есть вообще варианты? Можно ли удаленно купить? Действуете вы на регионе, либо же продаете по всей России или по какому-то другому региону. Обязательно ваши контактные телефоны. Справа вверху это корзина, причем корзину мы делаем обычно не всплывающим окном. Вот статистика именно такая, что лучше переход в отдельную страницу корзины и там набирать товар. Обязательно добавляйте элемент отложить, отложить товар. То есть люди, они не всегда сразу готовы покупать. То есть у вас должно быть на сайте возможность откладывать этот товар на дальнейшие покупки. Это вам, кстати, позволяет в дальнейшем делать дополнительную рассылку. Если человек интересовался определенными товарами, может быть, даже что-то купил, либо же отложил, вы даете в дальнейшем, если вы зарегистрировали форму регистрации при первой покупке, либо же просто предоставляя какой-то бонус или скидку, предостав... получаете контактную информацию от клиента. И дальше мы им просто предложение. Рассылаем предложение, спецпредложение к теми товарами или категории тех товаров, которые вас интересовали. Используйте эти техники и удачных вам продаж. Собирание права, и тебе захоронили сам понял.